Всем доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Максим, это канал Эффект. Мы с вами играем в Курсадер Kings 2, Династия Капони. Это 44 серия. В комментариях под прошлой серией мне написали, что папство стало независимым от Священной Римской Империи. Да, так и есть. Я даже этого не заметил, вот этот поворот. Больше император Священной Римской Империи не контролирует папу. Как так получилось, я ну, немножко не понимаю. Кстати говоря, когда у нас может быть следующий священный поход? Следующий священный поход в 1142 году, то есть через 7 лет. Но это, наверное, уже в следующей серии будет. Но я очень хочу, чтобы в 1142 году у нас был еще один крестовый поход на какую-нибудь землю. Потому что, ну, Бог этого хочет. И участвовать в крестовых походах, вы знаете, очень весело. Итак. Давайте посмотрим вкладочку религии от коллегии кардиналов. Следующий папа римский это преферат. Кардинал, который вероятнее всего будет избран следующим папой. Я хочу за ним проследить. Потому что как именно он стал нашим другом я не помню. Но он наш друг и он к нам хорошо относится. А это значит, что мы в будущем сможем у него любую претензию попросить и он нам ее даст. Так что вот. А пока что стоит сосредоточиться на насущных делах. Смотрите. У нас почему-то с какого-то перепугу началась война с Боснией за отзыв земельного титула. Нам просто нужно победить в этой войне. Так как у нас достаточно сил для этого, достаточно войск, достаточно армии, у нас это получится. Тем временем Байерас воюет за область Аравия, а вот за эту провинцию... Ничего себе, раз ты какой, какой шустрый. Прям расширяет и расширяет свою, свои владения. Вы только посмотрите на него. Вообще крутой. Так, Дохальт вынудил вас проголосовать за принятие закона комитет по отзыву титулов. М. Эм". То есть они хотят, чтобы совет голосовал за отзыв титулов? Почти все сторонники, ты посмотри ка. Ну, в принципе, мы не так часто отзываем титулы. Новое государство Хан Тугор, Русь, принял судьбоносное решение покончить с кочевой жизнью и осесть на земле, известной как Русь, которая станет родией, новой родиной для всего половецкого народа. Что? Интересно, конечно, но. Покажите мне теперь, как это выглядит. Боже мой. О боже, о мои глаза! О, мои глаза, вы только посмотрите на это. Ужас, ужас! У меня все, у меня глаза вытекли. Что они сделали с тобой? Во что они превратили эту землю? Русь здесь, русь здесь, русь здесь, а посередине Бахчисарай. Что? Ладно, примем все как есть, дорогие друзья. Пути Круссадер Кингса неисповедимы. Как можно такие страшные границы сделать? Игра, одумайся, прошу тебя. Так, ладно, воюем. А, Ловра, крестьянское восстание. Сколько у тебя там человек? 2625. А, они как раз это, они как раз вот армию королевы Хорватии уничтожат. Замечательно. Они даже не решатся выставить нам... Какое-то сопротивление. Вот, например, что мы получим, если победим эту войну? А, мы получим престиж, и все. Так, можем еще кого-то справедливость. Доминика Морозини? А за что? А за что? Захватить подуз... Усть... В тюрьму. Да, в подземелье. Они уже ничего из себя не представляют. Мы уже стали за каких-то... Сколько? 69 лет. Мы стали самым могущественным домом Венеции. Блин, как много у нас уже денег просто. А знаете, чего я хочу? Самая ближайшая моя цель, это добиться ежемесячного баланса 100 монет. Я знаю, такое возможно, мне в комментариях писали. Естественно, будем строить фактории, надо поискать, где можно еще построить фактории. В богатеньких местах нужно найти. О, вот здесь, например. Вот здесь. Вот здесь ни у кого нет фактории. Серьезно? А в, Яффа, тут шел шелковый путь проходит. Наши корабли, корабли нашей семьи будут путешествовать в святую землю, чтобы принести оттуда ценные товары, Притом на потенциальном торговом посту, деньги потекут рекой. Так, где еще, давайте посмотрим, где еще можно открыть. Можно и здесь построить, вот-вот, вот здесь на Кипре, и здесь тоже построим. Пока что, пока что остановимся на, на этом. Может быть еще в этой серии построим где-нибудь. Так, все, у нас тут война вообще-то, а я тут э, со своими факториями. Я все о деньгах думаю. Где бы их взять, да куда потратить? Ваша целеустремленность и упорный труд приносят свои плоды. Вы освоили несколько, несколько языков и владеете ими на достаточно высоком уровне. Если бы не до и его уроки, вы никогда бы не достигли таких успехов. Теперь ваш престиж за рубежом значительно возрастет. Вау, замечательно. Дипломатия плюс один и образованность плюс один. Так, Франциск нуждается в выборе образования. Ну, ясное дело, интрига. Интрига, он игривый. Давайте в интригу. Трудно не заметить, с каким вожделением Лили смотрит на меня и на ее непристойные намеки. Она явно меня хочет. А, она иконоборчество, ересы, религии православия. Она смышленная и она... Жената на Иогане Капоне На нашем родственнике На сыне Леонардо Пора сделать встречный шаг Почему она вдруг иконоборчество? Да У нас с ней появились отношения Любовные связи Так, они осаждают Усуру 666 Воинов Число зверя так, я получил новости, что моя любовница ильи нес... носит моего ребенка. О, а, как бы ее муж не узнал. Так, все, идет битва с вот этим вот, с числом зверя. Оно уменьшается и становится все меньше и меньше. Все, и мы с ними сейчас справимся. Давайте, давайте скорее. Давайте, все, мы побеждаем. Мы побеждаем, все, мы победили, отлично. Но они все еще не сдаются. Ладно, давайте пойдем расправимся с этим восстанием. Ну что ж, ну что ж с них взять? Это же обычные мятежники. Все, битва местечки бдения закончилась. И можно заключить этого негодяя в тюрьму. Проснувшись сегодня утром, мне стало ясно, что любовница Лейли больше не вызывает во мне тех же чувств. Как, как быстро, Как быстро ты разлюбил свою любовь. Но при этом сделал ей ребенка. Я немножко разочарован в тебе, Ной. Хотя нет, ладно. Прощаю. Тебе все прощаю. Так, Иофет. Иофет, куда тебя воспитать? Иофет у нас гениальный. Ему, в принципе, любое подойдет. Но самое высокое у него интрига. Можно, конечно, воспитать его в интригу, но он... Дело в том, что он ласковый. А ласковый... А, это, вот видите, красненьким помечено Он вряд ли добьется успехов Хотя Еще он буйный Да, он буйный и ласковый Но это вообще Неподходящая черта для шпионского образования Поэтому лучше воспитать его дипломатическое образование И Афет будет дипломатом Все, я так решил Кстати говоря, почему мы ему не нашли жену? Гида а, Привлекательная а, смышленная, но бастар Ничего страшного Давайте все, помолвка. Иерусалимская священная война за область Аравия завершилась что? Что? Сейчас, сейчас я, я хочу на это посмотреть. Байраз, ты что серьезно? Байраз, ты чего там? Ты чего задумал? Ты, ты мне что? Всех всех фатимидов хочешь захватить, а потом и сельджуков? Ты чего, Байраз? Ты ты куда? Я тебе поражаю. Ладно, хорошо. Как скажешь бы раз, <смех> но он реально какой-то имбовый. Так, и э, и Лейли сообщили, что у них родилась дочь. Видимо, мои похождения привели к тому, что Лейли родила ребенка, к счастью. И Аган думает, что Флавия его ребенок. Ну ладно, хорошо, что он не узнал. А -ха -ха -ха. 10 имен предложены для девочек. Так, сейчас я запускаю генератор случайных чисел. И это будет <смех> Виктория Третья. <смех> Виктория третья. <смех> То есть, э, мне, мне даже специально написали не просто Виктория, а Виктория Третья. То есть, э, типа, продолжение легендарной второй Виктории. <смех> вот так вот ее будут звать: Виктория третья, Капони. <смех> И даже самое интересное, что Виктория Третья не бастард, она не считается игрой как за бастарда. Она наша дочь, рожденная от нас, но и игра говорит, что это дочь Иоганна. Как все запутано, ну, ничего не понятно, но очень интересно. Опять вы эту провинцию осаждаете? Да сколько же можно-то? Давайте быстрее, да, осаждайте вот эту вот провинцию. Эй, почему? Мне, конечно, жаль э, жителей нижних краев, знаете, их то одна армия осаждает, то другая армия осаждает, они переходят из рук в руки, и где-то там еще ходит э, наш канцлер Дохальт и, и говорит, а не хотите ли, а не хотите ли, Они знаете ли, где есть документы, которые подтверждают, что нижние края на самом деле принадлежат Ною Капони? Юный и Офет все больше превращается в коварного манипулятора. Что? Он может получить черту жестокий? Ну, не. Пускай лучше он станет коварным. Тогда у него, тогда у него интрига больше стала. Но пускай у него будет и интрига, и дипломатия одинаково развиты. Вы были в самой гуще боя. И счет убитых вами солдат впечатлил бы самых седых офицеров в армии. Как только вы счистили кровь со своего меча и доспехов, люди зааплодировали вашей храбрости, которую вы выказали для обеспечения, для обеспечения этой победы. В этот день все будут петь замечательно. Сим уже в том возрасте, когда образование – один из главных приоритетов жизни. Будучи опытным в некоторых областях знаний, я могу ему помочь с наставлениями. Конечно, это неблагодарная работа. Будет нелегко, но это мой шанс сделать его лучше Так Либо Старайся больше и другие будут полагаться на тебя А почему нет варианта Сделать его амбициозным А, потому что он и так амбициозный Ммм Дождись наилучшего момента, тогда сделай свой ход Мы можем пожертвовать Своими навыками, но тогда он станет Терпеливым Ну или мы можем просто получить черту в стрессе И он станет усердным Ладно, пускай Пускай, отлично. Но мы теперь в стрессе, да? Да, мы теперь в стрессе. Ну, ничего страшного. Сварим зелье в демонии, но только когда у нас будут ингредиенты. А пока что поживем со стрессом. Ничего страшного. Может быть, можно будет его как-нибудь снять. Здесь военный счет уже 90%, так что мы уже почти. Ух ты! Есть много легенд о великом мужчине, чья кровь течет в моих жилах. В последнее время. При дворе ходит особая история. Она фокусируется на эпических подвигах, где Асторы доказывает силу своего характера. Чем больше я слышу, тем больше я понимаю, что желаю подражать ему. Вау. Вау. Хо -хо -хо -хо. Блин, мне так нравится. Вообще, мне так нравится, что мы все-таки смогли получить вот э, эту родословную, и благодаря ей у нас такие интересные ивенты выходят. И варианты ответа. Я буду стараться быть больш, более похожим на него, либо... Нет, я сам решаю свою судьбу. А почему бы нет? Давайте... Э, давайте... Пускай Ной будет пытаться быть похожим на него. Почему-то он получает... Черту коварный. Интрига плюс 3, дипломатия минус 2. Ну, интрига нам нужна, вы сами понимаете. 29 интриги. Это вот это столько, сколько было у Верцу, если вы помните. Но сейчас, конечно, тут меньше, но было больше. То есть, это замечательно. У нас очень высокая интрига. И благодаря ей мы можем полистить такие заговоры, которые хотим. Слушай, до хальты чего... Ты так долго здесь стоишь и до сих пор не сфабриковал претензии. У тебя 23 навык в дипломатии, но ты так и не сфабриковал. Приятно слышать, что, мир, что период мира и умелого управления хорошо отразились на развитии округа сенья. Жители довольно налоговые поступления достигли рекордных значений, замечательно. О, наконец-то процентов. Сколько уж можно было? Мы два года! Два года потеряли на эту войну. Так, все, предлагает мир. Выдвигаем требования. И ничего. Так, теперь мы э, отводим свои войска сюда, чтобы распустить их. И у нас есть возможность потребовать э, за Хумле. Вот эту вот провинцию. Сколько у него войск? Ха, 350. С кем он ведет, ведет войну? За отзыв земельного титула Крижевцы. Какие Крижевцы? Это где? А, это вот здесь. Короче, ладно. Пока он независимый можно воспользоваться этой ситуацией и отбить у него эту провинцию. Так, давайте, потребуем Захумле. К нему присоединится вот это Крежевцы, ну ничего страшного. Так, и отправляем. А, у них уже здесь есть войска. Ну ничего страшного, сейчас мы с ними разберемся по-быстрому. А вы думаете, не разберемся по-быстрому? Мы разберемся. Так, здесь уже началась битва, и здесь тоже скоро начнется битва. Ну-ка, срочно помогайте им. И здесь нужно какого-нибудь полководца поставить. Естественно, который не участвует в сражении. Вот этот гильем пускай будет. Так, а здесь у нас что? Здесь у нас Ноэ почему-то не участвует в сражении. Очень странно. А, он вот, вот в этой армии. Ну, пускай. Так, мы можем справедливо доказать... Эй, не можем наказать. За что? Захватить Фомагузскую факторию. Блин, он поднял восстание. Ну ничего, быстро с ним разберемся. О, он теперь здесь! Он теперь здесь. Ну вообще. Так, вы никуда не идете, остаетесь здесь. Сейчас мы со всеми разберемся. Я опять себе кучу воин понабрал. Не подумав даже. Ну ничего, сейчас мы, сейчас мы разберемся. Сейчас вот эти войска вяжутся сюда. Чего? Что? А почему почему разорвали альянс? Мне неприятно мне неприятно об этом говорить, но пока другие э, сражаются на поле боя и рискуют своей жизнью, ваши войска отсиживаются в сторонке. Трусы и предатели мне не нужны. Считайте наш союз более недействительным. С надеждой на скорую кончину, король Уси. Да ты чего? А так можно? А я не знал. А я не знал, что такое может произойти. А я, не знал, что я... а я не знал, что он заметит. <с> ладно. Мне же лучше, мне же лучше, дружище. Но при этом все равно мы почему-то участвуем в датском восстании. Не знаю, ладно. Эта игра не перестает меня удивлять. <с> Блин, поражение! Что у нас здесь? Свободные должности при, при дворе. Так, давайте назначим вот Симонетта. Блин, а я думал, что типа ничего не будет. Не, только попробуйте мне здесь проиграть. Только попробуйте проиграть. Все, побеждают вроде бы. Ладно, хорошо. О! О, неужели? Неужели э, Священная Римская Империя решила расколоться? Чего вдруг случилось? о -по неразумный. Римское восстание. Как, как близко у них находятся эти... Как близко у них находится столицы. Одна в не другая в Люксембурге. За что ты борешься? Война против тирании правителя. Ну, ладно. Хорошо, хорошо. Если ты считаешь, что он тиран, может так и есть? Я не против, если вы будете... Я не против, если будете воевать. О, кстати, родился сын. У Ната и у Филичиты <свят> родился сын Аурелио. Давайте на него посмотрим. Он сильный, кстати говоря, и он болезненный почему-то. Ладно, давайте. Я обещал, что следующего сына назову Вита. Я, я так и сделаю. Вита. Окей. Борис Ангел Иерусалиму наследовал титул и землю герцогства Пруссия. Забавно, забавно. Теперь Теперь вот здесь, теперь вот здесь Иерусалим, теперь Иерусалим у нас вот здесь, просто просто смиритесь, в Восточной Европе есть Иерусалим, кусочек Святой Земли вот тут вот, какие ужасные здесь теперь границы стали, ой, ой, ой, это еще цветочки, дорогие друзья, я видел еще и похуже. Ой, они так, так ревностно осаждают наши земли, что надеются на что-то... На что они надеются? М -м -м, глупцы. У нас здесь почему-то армия становится меньше, она, наверное, истощается. Так, они осадили сенью. Ну ничего, сейчас мы все отобьем. Можно, конечно, не ждать и поднять наемников. Да, давайте так и сделаем. Мы можем даже себе позволить вот этих вот. Иннокенса, отряд звезды. 46, плата в месяц. Давайте. Наймем. И мы даже не слишком много на этом потеряем. Так, юный Франциск все больше превращается в коварного манипулятора. Ну молодец. Вот наемников пока что э, сюда поставим самых лучших полководцев. И отправим этих наемников э, разбить армию вот этого Якопа. Потому что с ним нужно разобраться в первую очередь. Я надеюсь, там наемники это профессиональные воины. Под руководством наших самых лучших полководцев Они должны победить Юный Сим только что получил религиозное образование Очевидно, он весьма преуспел В этой области Он стал ученым-теологом Что дало ему образованность плюс 6 Это прекрасно Прекрасно Так, все, мы здесь почти уже осадили Мы здесь уже почти победили Осталось вот под 5%. Все, 5%, 100%. Э, выдвигаем требования. Узурпируем провинцию. Она теперь наша. Все супер. Садим нашу армию на корабли. И отправляем их в сенью. Кстати, Якопа, армия Якопа бежит. Он сбежал как трус от нас. Блин, если он уйдет очень далеко, то как мы сможем с ним разобраться? Иоанн получил новый артефакт. Палец святого Иоанна. Ух ты! А, наш Ганс стал Папой Римским. Молодец, я его поздравляю. Меч Небес. А, теперь а, нам все это показывают, потому что я сделал его интересным персонажем. Так, сокровищница. Что за Меч Небес? Этот меч выкован из металла, упавшего с неба. Некоторые говорят, что это арс самого бога первый раз слышал слышу об этом откуда он взялся не понимаю ладно допустим допустим короче теперь папа римский наш самый близкий друг что это нам дает это нам дает величайшие возможности Мы можем попросить об, об отлучении кого угодно Мы можем попросить претензию на титул на какие титулы мы можем попросить претензию на, на титул Хорватия. Где? Где вот это было? Вау. Ну, на Банат Словония и на Жупаню Вородин. Наверное, для того, чтобы попросить претензию на а, королевство, нам нужно быть императором. И да, сейчас как бы папство стало независимым. Папство стало независимым. Но... Мы не можем сделать его своим вассалом, потому что папство — это королевский титул. титул. Титул уровня короля. А нужно быть императором. Например, императором Священной Римской империи. Но пока что нам до этого еще далеко. Нам еще расти и расти. Мы, наверное, будем создавать свою империю. Я превосхожу всех. Я самый лучший правитель из когда-либо живших на земле. И что дальше? Мы больше не амбициозны. Ну почему ты так думаешь, Ной? Кстати говоря, если вы помните, Асторы э, его отец, тоже так же думал. <с> Ладно. Так. И к, к нам снова прибыл новый Барт. Конечно, мы его принимаем. У нас уже столько образованных людей при дворе. Просто замечательно. О, он, кстати, возвращается. Якопа возвращается. С возвращением, дружище. <с Я тебя ждал. <с> Я тебя так долго ждал. Так он пока что не стремится... Идти на нашу территорию просто, Он просто ждал Встал и ждет Очень зря, очень зря, дружище Сейчас ты познаешь всю Нашу силу Я надеюсь, после этой битвы у нас сильно возрастет Военный счет Ну не очень сильно, но все равно возрос Все-таки надо дальше Осаждать Сенью О, еще одна битва Он, естественно, побежал в свою провинцию И мы его там настигли Так, 1% а теперь он куда побежал? Или он уже никуда не побежал? Видимо, все, мы его разбили. Ну и тут 573 человека можно добить. Все, 100%, 100%. Предлагаем мир, выдвигаем требования. Он уходит нам, к нам в тюрьму. И супер. Ай, ай, как прекрасно. Посмотрите на это, посмотрите на это. Три Патриция у нас в тюрьме. Осталось только вот его заключить в тюрьму и все. За какую провинцию мы теперь будем воевать? Да за любой, у нас папа римский в наших друзьях. Просто дело в том, что у нас пока что здесь э, войну мы объявить не можем, потому что мы будем нарушителями перемирия. Хотя мы можем, например, ее покуситься на ее жизнь, можно попросить претензию на банат Боснии, э, вот на вот эти три провинции, можем? Да, ха -ха -ха, можем на да. на 20 процентов на 20 процентов мы уменьшим отношения с папой но папа наш друг он же нас простит так и Офет уже в том возрасте когда образование, ты заслуживаешь большего ты заслуживаешь большего иди к своей мечте он станет амбициозным но при этом мы станем с ним соперниками что-то у нас прям такая амбициозная династия так ваша просьба о претензии удовлетворена отлично о а что случилось? Тидальда погиб у нас в темнице, но нам даже почему-то об этом не сообщили никак. Ну, погиб в темнице, ну, замечательно. Теперь Патриций Конони стал Патрицием. Ну, я думаю, ненадолго. Так, ладно, и теперь мы, естественно, можем уменьшить избирательный фонд. Смотрите, с нулем избирательного фонда доната до сих пор наследник. Супер, меня это радует. Замечательно, я добился того, чего хотел. Что? Тебе хорошо известно, что мы всегда нуждаемся в новых ингредиентах. Сбор ингредиентов. Да, да, мне нужно найти ингредиенты. Давайте собирать травы. Мне нужно два ингредиента, чтобы сварить зелье в демонии. у меня у Доната еще одна дочь родилась. Так, и ее будут звать... Клементина. Клементина. Клементина это запомнит. Здесь добыть ингредиенты, написать трактат. Но мы уже добываем ингредиенты, так что давайте напишем трактат. О, четыре растительных ингредиента. Доната весьма находчив. Обсуждая различные аспекты элементов, мы распознали множество растений, нюха и пробуя их на вкус. Даже не заметили, как прошло несколько дней. Четыре растительных элемента. Четыре. Как же много. И теперь мы еще можем и добыть ингредиенты. Смотрите, мы можем добыть ингредиенты и еще найти Давайте части животных поищем и ранг в сообществе поднимем. Мы были посвященным и теперь станем адептом. Вы помните, как, как Асторы был велик? А мне кажется, Ной стал еще более великим. Хам, Капони нуждается в выборе типа образования. Давайте, пускай он будет э военный. У него черты характера подходят. Так, новый ранг в сообществе герметистов. Я теперь адепт. Готово, я написал поистине революционный трактат о ферментации Опубликуем Слушай, Папа Римский, а я могу еще на какую-нибудь провинцию запросить у себя претензию? Могу? Да, на Банат Славония А Банат Славония это где? Это вот сразу две вот эти провинции Да, он согласен Он согласен Блин, как же это круто, что у нас э, Что Папа Римский наш друг И у нас теперь есть две претензии на Боснию и на Славонию это получается на почти все, на почти всю Хорватию, почти всю Хорватию, за исключением вот этих вот двух провинций. А на эти две провинции мы можем попросить претензию? Да, можем! Нам осталось только дождаться, когда королева Петру умрет, и мы можем всю, всю Хорватию захватить. Еще два животных ингредиента. Кстати, я забыл. Кстати, я забыл. Надо э, сварить зелье в демонии, чтобы избавиться от стресса. Так, э, нужно совместить два ингредиента. Все, мы лишаемся черты в стрессе. Но мне кажется, уже пора сменить э, путь на интригу, чтобы сила заговора выросла. Вы только посмотрите, как, как теперь велик стал Иерусалим. Юный Франциск получил шпионское образование. Хо-хо-хо, какие усики Ладно, прекрасно, искусный махинатор Так, наш трактат добавит в библиотеку Ордена, конечно как? У нас есть претензии на все ее титулы Но мы не можем объявить ей войну Потому что будем считаться нарушителем перемирия Потеряем престиж, все христиане будут плохо к нам относиться Ну ладно, я думаю мы с вами с этим разберемся в следующей серии и в следующей серии мы с вами завоюем Хорватию. Наконец-то! Вы этого... Я думаю, вы этого долго ждали. Я тоже этого ждал очень долго. А пока что. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем до следующей серии. Всем пока.